Всем привет! Вы на канале UID и с вами Бакуменко Антон. Сегодня при помощи HTML и CSS мы разработаем форму входа, состоящую из двух страниц. На первой страничке у нас будет располагаться кнопка «Войти». Она будет анимирована при наведении. И при нажатии на нее будет открываться вторая страничка с самой формой, у которой анимирован фон а также поля для ввода и сама кнопочка. Конечно, эта форма не рабочая, она не прицеплена к серверу, но она визуально оформлена. Итак, давайте начинать. Открываем Sublime, хотя нет, давайте сначала сделаем по-другому. На рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши «Создать папку». Назовите ее «Сайт», откройте и в ней создайте еще две папки под названием «HTML» и «Папку». CSS. Данные папки являются директориями, в которые мы положим документы HTML и документы CSS. Закрываем, сдвигаем папочку, теперь можно открыть Sublime и при помощи сочетания клавиш Ctrl-N создать 4 документа. Почему 4? Все просто: два документа HTML и два документа CSS. Первый документ снизу справа мы выбираем HTML. Второй документ точно также выбираем «CSS». Третий документ выбираем «HTML». И четвертый документ снова «CSS». Теперь их сохраним в нашей директории. Нажимаем «File», «Save As», «Рабочий стол», «Сайт». И первый у нас документ «HTML» назовем его «Start». Второй документ «CSS» назовем его «Style1», но сохраним в директорию «CSS». Третий документ снова html, назовем его form и сохраним в директорию html, и четвертый документ снова css, сохраним его в директорию css под названием style2, нажимаем сохранить. Итак, директории наши созданы, мы можем посмотреть, у нас теперь две директории, так почему-то у меня style не туда сохранился, хорошо, что заглянул, html. И CSS. Все замечательно. Закрываем папку, открываем Sublime, заходим в старт и здесь мы можем нажать сочетание Shift, восклицательный знак и нажать табуляцию, чтобы создать структуру документа. Либо же прописать HTML и нажать Tab, либо же прописать Доктайп и нажать Tab. У всех по-разному, поэтому ну, у меня срабатывает при восклицательном знаке. Итак, давайте начинать. В title напишем форма, а в баде. Напишем первый тег под названием form. Раскроем его и внутри сделаем input. Итак, сначала разберемся с нашей кнопкой, которая сделана при помощи input. Сюда мы добавляем класс под названием button. Классы могут обзываться как угодно, главное, чтобы они назывались логично. Далее в типе мы указываем, что это кнопка submit. Еще дописываем один атрибут под названием value. Да, у меня с английским не очень хорошо, поэтому некоторые слова я могу произносить немножко неверно. Приписываем сюда вход. Это то, что будет отражаться внутри кнопки. Это наш тип, то есть кнопка и класс, к которому мы будем привязывать стили. Теперь разберемся с самим тегом form. Сюда мы вводим атрибут, такой атрибут как action. Атрибут action позволяет привязать кнопку к какой-либо ссылке. То есть мы можем привязать ее к внешней ссылке на сайт или к локальной ссылке на компьютере. Поэтому пишем название второй страницы, она называется у нас form.html. И далее мы должны указать метод. Метод у нас будет post. На самом деле есть два метода, это get и post. И они ответственны за загрузку документов сервера, но его нам необходимо указать, чтобы action сработала при подключении к странице. Они отличаются тем, что пост может загружать более тяжелые файлы, а get более легкие. Нам можно было любой, но укажем пост. Нажимаем Ctrl-S и с HTML-документом мы разобрались. Да-да, всего 12 строк для первой страницы. Здорово, правда? Теперь для облегчения работы давайте сделаем так. Мы нажмем View, Layout и columns to. Перенесем CSS-документ правую часть и начнем работать с первой страничкой, оформлять ее. Давайте для начала посмотрим, как она на данном этапе выглядит, чтобы вы понимали. Вот наша страничка. Да, кнопка срабатывает, да, кнопка нас переносит, но никакого оформления нету. Итак, давайте оформлять. Открываем Sublime и начнем с того, что пропишем body, то есть нам надо селектор тега всего тела нашего документа, вот он. Мы сюда прописываем margin 0, ставим точку запятой, дальше padding 0, ставим точку запятой. Далее прописываем font family, чтобы прицепить шрифт и вписываем sans то есть подключать шрифты без засечек. Ниже прописываем background и подключаем какой-либо цвет, у меня он будет следующего значения. Итак, что мы здесь подключили? Мы сказали, что в документе не должно быть внешних и внутренних отступов. Дальше, подключить семейство шрифта Sancerive, то есть шрифты без засечек. Он будет искать на моем компьютере первый попавшийся шрифт, который без засечек. И сказали, что цвет фона страниц должен быть следующим. Итак, с телом разобрались. Давайте сохраним. Все ли мы верно сделали? Все верно, но единственное, мы в HTML-документе не указали ссылку, не связали их. Поэтому они не будут работать. То есть, если я сейчас открою старт, ничего не поменялось. Поэтому нам надо в HTML-документе сделать ссылку «Link» и указать название нашего документа. Да не просто указать, а первоначально поставить два «slash css». Слэш и название нашего документа. Итак, зачем нам нужна эта конструкция? Первое, это то, что это говорит о том, что HTML документ должен выйти в главную э, директорию, то есть в папку сайт. То есть первоначально он должен выйти вот сюда, вот в сайт. Далее он должен зайти в папку CSS. И далее он должен присоединиться к файлу style1.css. То есть таким образом он к нему подключается. Если мы вычеркнем отсюда вот это вот, он папочку CSS будет искать вот здесь вот. Если убрать полностью вот это, он будет искать файл style1css. Если убрать вот это, но оставить вот это вот, то есть убрать категорию CSS и оставить только выйти в главную категорию он в главной категории будет пытаться найти файл style1.css поэтому вся, конструк... вся конструкция нам нужна итак, сохраняем Ctrl-S, Ctrl-S и заходим в старт итак, здорово мы покрасили фон продолжаем нашу работу Бади готова следующее на очереди это у нас а, кнопочка нам нужен класс button Обратите внимание на регистр, если вы писали с большой буквы, то и здесь надо писать с большой, если с маленькой, то и пишите там с маленькой. Пишем button, раскрываем фигурные скобки и начинаем прописывать. Первое, что мы пропишем для нашей кнопочки, мы скажем border, то есть границы на 0. Далее пишем background, здесь прописываем none, то есть убрать границы, убрать background кнопки. Ниже display block. Выравнивание блочное, далее прописываем margin, внешний отступ от кнопки 20 пикселей, дописываем auto, ниже пишем текст align center, что говорит нам о выравнивании текста по центру самой кнопки. Снова пишем border, то есть мы убрали старые границы стандартные и создаем новое, пишем border 2 пиксель Далее обязательно пишем Solid, то есть цвет границы, или иначе они не отобразятся, и прописываем наш цвет. Далее пишем Padding, указываем 14 пикселей и 40 пикселей. Почему значение 2? Потому что если указать одно, он э, сделает Padding с четырех сторон. Если же указать два значения, он сделает Padding слева и сверху. Если еще два, то там справа и снизу он добавит еще падинг. Далее. виза, Ширина 200 пикселей у кнопки. Outline. Non. Color. White. Border radius у нас будет равен 24 пикселям. То есть цвет белый. А скруглить границы нашей обводки на 24 пикселя. Далее нам нужно указать transition. То есть это... Время появления элемента. Транзишн у нас будет равен 0,5. То есть мы добавляем небольшую анимацию. Дальше. Курсор при наведении у нас pointer будет. Позиционирование кнопки Position абсолютное. И далее мы делаем сдвиг кнопочки. Топ. Сверху, значит, сдвиг 50% обязательно. И left. Мы делаем также 50%. Нажимаем Ctrl-S. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Нажимаем Start. И вот наша кнопочка. Transition также срабатывает. Как видите, кнопочка появляется плавненько за 0,5 секунды. Итак, последнее, что нам нужно дописать в данном CSS документе, это эффект наведения. Поэтому пишем Button, двоеточие, ховер. Эффект, который отвечает за наведение. И сюда пишем просто цвет бэкграунда. Мы можем его скопировать сверху. Нажимаем Ctrl-S и ставим, конечно, точку запятой. Еще раз нажимаем Ctrl-S. Открываем наш старт. Обновляем. И, как видите, кнопка работает. Если у вас что-то не сработало, то обязательно проверьте регистр букв букв. Совпадает ли он регистра букв в HTML-документе и в CSS-документе. Если, допустим, здесь будет вот так, а здесь маленькая буква, то у нас уже ничего не сработает. Ну, точнее, половина стиля просто не будет работать. Первый экран мы сделали. Переходим дальше. Далее у нас форм и style2. В HTML-документе форм мы должны снова создать структуру также shift 1 и нажать tab здесь мы пишем также форма на самом деле здесь можно ввести любое название, неважно, оно отображается у браузера сверху далее мы также делаем link. а в линке мы должны указать стиль, к которому привязываем наш документ в нашем случае мы можем скопировать вот это вот, но поменять циферку, здесь вместо единички будет двоечка, нажимаем Ctrl S, а в баде нам нужно прописать снова форм, итак прописываем форм, раскрываем его, в форм вносим H1, это заголовок который будет написан, сюда пишем поэтому вход, ниже нам нужно указать три инпута. То есть у нас будет два поля ввода и одна кнопка. Нам надо три инпута. Поэтому мы просто копируем один input и дублируем его два раза. А для первого и для второго инпута давайте мы введем два одинаковых класса. Пишем класс равно, открываем кавычки и пишем, допустим, класс бат. Также... Нужно указать сюда placeholder, так как это будут поля для заполнения, здесь уже нужно указать атрибут placeholder. И здесь мы укажем ваше имя, скопируем и напишем ваша фамилия. А, и теперь поработаем с, третий, с третьим input, который является у нас кнопкой. Класс у него будет уже button. А, тип кстати мы не указали типу данных полей здесь должно быть текст а здесь должно быть паспорт у кнопки же тип как вы помните submit давайте пока что расширим чтобы они в одну строчку влезали submit и здесь должно быть не при не placeholder а валы и со значением вход или давайте лучше войти Итак, с этим мы завершили теперь Переходим к более сложной вещи. Теперь мы будем заполнять CSS-документ. Давайте сначала посмотрим, что у нас получилось. Откроем форму. Итак, вот наша форма, то есть ваше имя, ваша фамилия, вот вход и, конечно же, войти. Как видите, шрифты мы еще не прицепили и поля еще не настроили, так же, как и фон. Ну, давайте начинать. Первым делом мы вводим бади. Body. Body. Я с большой буквы написал, поэтому не срабатывает. Как видите, регистр имеет значение. Селектор тега body. В него мы снова вводим то же самое, что мы вводили до этого. То есть просто копируем сюда то же самое. И нажимаем Ctrl-S, чтобы не забыть. Я кое-что забыл еще сделать. Давайте вернемся в... HTML-документ. Я забыл прописать класс для нашей формы, так как мы ее тоже должны оформлять, поэтому сюда нужно дописать класс. Назовем его box, так как это коробочка, в которой все лежит. И, конечно же, также надо прописать action. А, ссылаться, ссылаться, ссылаться, ссылаться, он будет... А, он ни на что не будет у нас ссылаться, поэтому нам, наверное, тут ничего не надо. Он не должен, по сути говоря, работать. Поэтому класс box оставляем. Все. Теперь нам нужно с ним работать пишем здесь бокс открываем фигурные скобочки и в них вносим первое ширина ширина у нас будет 300 пикселей дальше внутренний отступ 40 пикселей позиционирование блока у нас будет абсолют ниже топ значит отступ от верха сдвиг Сдвиг отверха у нас 50, и сдвиг от левого края тоже 50 процентов. Давайте допишем Transform. Трансформация элемента трансформ транзишн, то есть минус 50 и ставим святую минус 50. Итак, ниже пишем бэкграунд и вводим цвет. В моем случае это 19, 19 и 19, ниже. Text align center. То есть, выравнивание текста по центру. И border радиус углов нашей формы. Так, у нас тут радиус должен 10 пикселей. Так, нажимаем Ctrl-S. Нажимаем Ctrl-S. Давайте откроем нашу форму. По какой-то неведомой мне причине она не сработала. Давайте проверим код. Все ли я верно сделал. Ага. Я понял. Но ну, как всегда, да. У меня стайл лежит не в той папке, поэтому давайте его вырежем и сохраним сюда. Так, я на всякий случай вот это вот все вырежу, закрою, не сохраню. И вот сюда это все вставлю. Повторим действие. Открываем снова форм, Как видите, все сработало. Поэтому обязательно среди следите за нахождением файлов в папках. Если не там, то они могут у вас не сработать. Так, закрываем, открываем. Как видите, форма создана, она имеет скругление углов 10 пикселей, текст без засечек, кнопочки друг по другу, и форм, форма для ввода и кнопка. Все, продолжаем. Бокс мы создали, теперь нужно создать, что происходит с этим боксом при наведении. То есть мы задаем бокс, двоеточие... Cover. открываем фигурные скобки и сюда вводим снова ширина 300 пикселей паддинг 40 пикселей позиционирование остается абсолютным топ 50 процентов сдвиг left 50 процентов сдвиг не забываем ставить точки с запятой так вот здесь вот придется переписать left 50 процентов transform Тран... а так transform translate опять же давайте просто скопируем вот это вот значение так background тоже скопируем text line center значит скопируем и здесь нам надо дописать уже свое, то, что у нас будет работать. Мы используем, значит, Box Shadow. Box Shadow нам даст следующее. Мы при наведении будем получать тень. Поэтому вводим значение 1 пиксель, 1 пиксель, 15 пикселей, 1 пиксель и цвет black. Ставим точку с запятой. И а, здесь, значит, первое значение это... Сдвиг по оси X. Далее сдвиг по оси Y. Радиус размытие, Ширина нашей тени и ее цвет черный. Вот. Далее. Появление тени нужно анимировать, поэтому мы прописываем Transition со значением 0. Допустим, 45 секунд. Точка с запятой. Давайте откроем наш документ и посмотрим, что у нас получилось. HTML, форм. Как видите, тень появляется. Она размыта, и когда я убираю курсор, она исчезает резко. Все. Идем дальше. Теперь мы должны поработать над заголовком. Делаем пробел. Пишем box. То есть мы обращаемся к классу box, который находится в форме. Но уточняем, что мы должны поработать на данный момент с тегом h1. То есть мы обратились к box, но работаем с h1. И прописываем color white, точка запятой. Далее, текст transform uppercase. Текст а transform uppercase делает все буквы заглавными. Конечно, можно было просто написать все буквы заглавными, но воспользуемся данной технологией. Далее напишем font. Так, font wave. И пропишем 500 пикселей. Итак. Нажимаем Ctrl-S, обновляем страницу и вот наш текст. Все заглавные буквы, он белый и увеличенный. Идем дальше. Дальше обратимся к классу BAT, то есть к нашим полям. Пишем BAT, фигурная скобка и пишем значит, border 0, чтобы убрать границы пишем border 0, background пишем none, далее Дисплей, блок, блочно значит они выстраиваются, а далее margin. margin, ну пусковой вот пока топ, уберем топ, просто margin, пишем 20 пикселей и пробел auto, текст alliance center, после этого снова указываем border, но уже свой, 2 пикселя, solid и прописываем цвет. Цвет в моем случае будет 349, 8, db, точка запятой. Итак, давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Теперь строчки стали друг по другом и при нажатии скругляются слегка. За расположение друг по другом строчек у нас отвечает как раз таки. Как раз таки у нас отвечает дисплей блок, то есть он делает так, чтобы блок занимал всю строку. То есть, вот эта вот строчка, она как бы невидима, но занимает всю строчку, и вторая переносится. А теперь пропишем. Так, давайте я открою на весь экран, чтобы лучше было видно. Пропишем padding 14 пикселей и 10 пикселей. Width, ширина 200 пикселей. Дальше. Outline вводим. None. Так, outline none. Color white бордер а радиус мы введем опять бордер написал так бордер радиус мы введем 20 наверное 24 пикселя так и транзишн транзишн транзишн транзишн транзишн нам нужен просто транзишн транзишн здесь будет 0,50 пикселей нажимаем ctrl s Открываем, смотрим. Интересно. Очень интересно получилось. Я где-то, видимо, ошибся. Вероятно. Так, давайте я закончу код писать и посмотрим. Итак, продолжаем. Пишем .bat И теперь уже фокус. Значит, открываем скобочки. И пишем with 260 пикселей border color равно... Цвет границ будет у нас следующий. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, теперь все работает. Но первоначальный размер, по-моему, слишком маленький у меня получился. Давайте еще раз проверим код. Да, ширина у нас не 20 пикселей, а 200 пикселей должна быть. Так, открываем форм. Вот теперь все правильно но только изменение идет слишком резко давайте продолжим редактировать далее пойдем писать далее нам осталось дописать совсем немножко теперь мы пишем для нашей кнопки пишем button открываем фигурные скобки и пишем border 0 не пиксели просто border 0 далее background но Дисплей снова блок. Margin, Просто Margin, не топ. Мы вводим 20 пикселей со значением авто. Текст ⁇ лайн ⁇⁇ центр. Бордер снова вводим. И снова 2 пикселя ⁇ Solid, И давайте сюда вставим цвет, который уже имеется. Ниже пишем padding, двоеточие, и в padding вводим 14 пикселей и 40 пикселей. То есть внутренний отступ кнопки у нас составляет 14 пикселей и 40 пикселей. Ширина кнопочки у нас составляет 200 пикселей. Outline – None. Color – White, то есть шрифт в кнопке должен быть белый. Border – Radius 24 пикселя transition 0.50 секунды 0.5 секунды и курсор pointer так и нам осталось дописать это button через двоеточие hover сюда мы вводим просто background двоеточие 2 ec 7.1 так давайте посмотрим что у нас получилось так кнопка срабатывает но по какой-то причине нету анимации появления плавного расширения наших строчек давайте посмотрим еще раз код и поймем где мы ошиблись Ага, вот здесь вот вместо 50 пикселей надо 50 секунд Итак, f5 вот теперь все работает Итак, спасибо за внимание, надеюсь данный ролик был вам полезен, а документ с кодом я приложу ссылкой на Яндекс Диск. также я благодарен всем, кто пишет отзывы, комментарии, то что вам нравятся мои ролики, что они полезны, ставите лайки, очень-очень приятно, это сподвигает меня на новые ролики. Так что поставьте под этим роликом лайк, если вам понравилось, подпишитесь на канал, вас ждет очень много интересного, всем пока и до новых встреч.